третьего обратившегося выявляется какая-либо патология за да что говорить обычная профилактика буквально спасает жизни для хотя бы больных с астмой да мам привет да отлично как всегда нет мам у меня ничего не болит один и тот же вопрос всю жизнь Блин. Мам, ты смеешься? Какая поликлиника? У меня дел куча. Нет, мам, на следующей неделе у меня все плотно. Дела. Да много какие? Документы на второй высшая подать. Потом у меня три собеседования. Угу. Так, мам, я не хочу больше это слушать. По врачам я буду в старости ходить. Все, мамочка, у меня еще много дел. Давай, пока. Думаю, не стоит я сейчас беспокоить. Она после процедур. Еще очень слаба. Пусть отдохнет. Доктор, скажите, как она себя чувствует? Мы делаем все возможное. Но время упущено. Если бы вы раньше пришли. Но вы же молодежь. Вы только о себе и карьере думаете. О здоровье подумать некогда. Но. Что оно? Жить торопитесь. Жизнь короткая. Не думайте о себе, подумайте хотя близких. Им-то каково? Она же не жаловалась ни на что. Поэтому мы и не обследовались. Мы даже свадьбу планировали. В общем, не буду вас обнадеживать. Все очень серьезно. Сережа, а как же мама? Да, мам. Хорошо, я пойду на твою диспансеризацию. Куда ты говоришь, надо позвонить, чтобы записаться на прием? Целый ряд опасных заболеваний на ранней стадии протекает бессимптомно. Своевременно диагностировав, многие из этих заболеваний можно вылечить. Уделите время своему здоровью. Пройдите диспансеризацию. Если вам больше 21 года и ваш возраст делится на 3, обратитесь в свою поликлинику. Пройдите бесплатное обследование. Узнать больше о программе диспансеризации можно на сайте такздорова.ру. Будьте здоровы!